Доброе утро, коллеги, с вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 20 марта. И начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. А всем зрителям напоминаю, что если вам нравится этот обзор, отставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Итак, пара евро-доллар. Вчера к концу торговой сессии смогла закрепиться выше максимума, который мы видели 16 марта, что в рамках часового таймфрейма нас переводит вновь в фазу роста, то есть движение в сторону основного тренда. Целями э, на 1.2638. Конечно, есть еще промежуточные цели. Во-первых, это закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии. Затем уйти выше уровня 1.2482. Отмена данного сценария, то есть возврат уже непосредственно к продажам, будет актуален в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальной значения, которую мы видели э, в пятницу и вчера в понедельник на уровне 1.2257. А пара британский фунт-американский доллар Вчера смогла закрепиться выше а, максимума Который был зафиксирован в пятницу Это уровень 1.39.83 И в рамках часового таймфрейма Мы также перешли в сторону восходящего движения То есть движение возобновилось а, в сторону основного а, тренда Цели по движению это область 1.4148 Возврат к продажам будет рассматриваться После преодоления минимальных значений которые мы видели вчера На уровне 1.39.12 В данном случае, если пара британский фунт-американский Доллар Даст возможность скорректироваться до отметки 1.3984, это уровень пробития, то есть протестировать его с обратной стороны, то в этом случае интересная точка для а, присоединения к восходящему движению будет а, актуальна. Далее пара американский доллар, канадский доллар. На текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели, ближайший разворотный уровень находится на минимуме понедельника, это отметка 1.3046. Если канадец сможет закрепиться ниже данного уровня, то уже вероятен переход к нисходящему движению с целями до 1.2814. Ну а цели роста это обновление, во-первых, максимумов, которые были зафиксированы вчера в понедельник и движение на отметку 1.3192. Пара американский доллар, японская иена сейчас в данный момент пытается выйти из коррекционного нисходящего движения и перейти к движению восходящему с целями роста до 107.23. Ну, посмотрим, как данной паре это удастся. Для подтверждения нам необходимо увидеть закрепление выше уровня 106.30, максимум, который был зафиксирован вчера. Отмена данного сценария, отмена восходящего сценария последует в том случае, если мы видим пробитие минимальной значения пятницы и понедельника который находится в области 105.62. Пара австралийский доллар, американский доллар на текущий момент продолжает свое нисходящее коррекционное движение. Цели по снижению находятся в области 75.76. Ну а возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если австралийц сможет закрепиться выше максимум, который был зафиксирован вчера на уровне 77.25. Еврофунт продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению ближайшая – это область 86.90, а возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальной значений вчерашней торговой сессии – это область 88.15. А по золоту на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению – это область 1300 долларов за тройскую унцию. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если золото сможет закрепиться выше максимума вчерашнего дня, который был на отметке. 1319 долларов за тройскую унцию а по нефти марки бренд тенденция восходящая сохраняется цели остаются прежними это движение в область бы 6841 ну а ближайший разворотный уровень сместился на минимум вчерашнего дня это отметка 6542 а по индексу dax вчера мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу что в рамках часового таймфрейма нас переводит сейчас в коррекционное нисходящее движение ближайшие цели во-первых уйти ниже уровня минимального Максимальные значения 13-14 марта – это отметка 1214. ну и далее двигаться на 11806. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу и в понедельник, области 12420. А по биткоину на текущий момент тенденция восходящая а, сохраняется в рамках часового таймфрейма. Ближайшие цели роста – это движение в область 9800, ну и далее уже на, 1, на 12 12000. Возврат к продажам будет актуален, ну и начало, соответственно, коррекционного нисходящего движения. В том случае, если мы увидим биткоин ниже минимальной значения понедельника, это область 7962. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже на следующих видеообзорах.